Б4. Это схема превращения. Рассчитайте сумму молярных масс, грамм на моль органических продуктов А и Д. Давайте по порядочку эти реакции все разберем. Первое. С2А6. Это у нас этан. И у нас сказано, что один моль реагирует с одним молем брома. При этом мы должны вспомнить следующее. Что... Алканы у нас не вступают в реакции при соединении, потому что все связи насыщенные. Они вступают в реакции замещения. Соответственно, у нас один атом водорода будет замещен на атом брома. И продукт реакции у нас будет, соответственно, С2H5-бром и АЖ-бром. За счет того, что нас спрашивают, что вещество А нам нужно идти органическое, значит, под веществом А мы с вами понимаем бромэтан, а не бромоводородную кислоту. Далее, вещество наше А, С2H5бром, вступает в реакцию с натрий ОН OH в воде. Значит, если у нас непосредственно реакция будет протекать в растворе, в водном растворе, то в результате у нас происходит следующее. Натрий вместе с бромом образует побочный продукт натрий бром, а ОН-группа OH присоединяется по месту отрыва брома, то есть образуется при этом спирт. Если бы у нас был бы щелочной раствор ой, спиртовой раствор щелочи, тогда бы у нас получались бы алкены, то есть, у нас отщеплялась еще дополнительная молекула воды. Значит, вот это у нас вещество Б. Далее этанол. У нас под действием Купрум-О превращается в альдегид. Это реакция на образование альдегида. Альдегид у нас уксусный. Да, Еще будут побочные продукты. Это наше самое-самое основное. Даже здесь, если нужно, где-то не уравниваю. Потому что нам самое главное понимать, какие продукты реакции у нас образуются. Далее, наш альдегид уксусный. Он вступает в реакцию, я даже так и напишу, серебряного зеркала. Это с аммиачным раствором оксида серебра при нагревании. В таком случае у нас образуется карбоновая кислота с тем же количеством атомов углерода, что и в альдегиде. Но еще, конечно же, побочным продуктам здесь должно выпадать серебро. За счет этого и реакция называется серебряного зеркала, потому что образуется зеркальная такая пробирка, если проводить это в пробирке. Далее, к нашей кислоте, в последнем случае, мы с вами добавляем вот такое интересное соединение. Это у нас амин. Амин, это у нас называется диэтиламин, да, потому что у нас две этильные группы. И опять же, у азота... У него есть неподеленная пара электронов, которая способна вступать в донорно-акцепторный механизм, но здесь немножко вариант другой. Здесь происходит следующее водород, с которым даже я вот таким вот образом зарисую. Водород, который есть у аминогруппы, он вступает в реакцию с гидроксогруппой в карбоксильной группе кислоты. При этом побочным продуктом является вода. А что же будет оставаться? Остается следующее. Значит, мы переписываем все, что у нас есть. Я даже могу как бы зарисовать. Вот это у нас уже ушло. И остались кусочки связи у атома углерода и у азота. Соответственно, я далее прикрепляю наш азот с его двумя этильными группами. Это и будет наше вещество D. Осталось нам лишь рассчитать малярные массы бром-этана ну и вот такого сложного соединения. Значит, у вещества А малярная масса 140. У вещества D. 116, тем самым сумма у нас получается 256.